Всем привет! С вами Алексей Федорцов. И это видео небольшое, короткое. Я хотел бы посвятить краткому обзору того, что сейчас происходит на рынке маркетинга. И дело совсем не в коронавирусе, дело совсем не в самоизоляции, а в том, насколько качественно на данный момент на рынке нужно работать с клиентами. Дело в том, что проработав уже более 8 лет в онлайн-маркетинге, изучив всевозможные инструменты сам, передав свой опыт другому поколению, найму работников и людям, которые у меня обучались в частном порядке, я отлично понимаю, что результат в заявках можно сделать практически всегда. Но совсем другое дело, как потом с этими заявками поработать. Ну, возьмем любую нишу. Ну, допустим, списание долгов, банкротство физических лиц. Да. А здесь можно с помощью одного инструмента делать по 10-12 лидов в сутки со средней стоимостью 300 рублей. В некоторых случаях меньше. Если мы возьмем нишу B2B, то здесь применив любой инструмент, либо таргетированная реклама, либо контекстная реклама, либо другие темы, которых мы занимаемся, например, автообзвон, либо автоматические уведомления в чатах, не очень распространенная тема. То есть если вы всегда, если вы берете узкую целевую аудиторию и настраиваете на нее релевантное рекламное сообщение, всегда у вас конверсия будет зашкаливать, и всегда у вас будет хороший результат по лидам. И это может сделать на самом деле любой. А, допустим, нам, чтобы быстро запустить лидов на коленочке, необходимо 4 часа. Понятное дело, что не во всей нише, и с такой минимальной подготовкой не всегда, но 4 часа необходимо профессионалу, чтобы запустить лиды в любую нишу. Понятное дело, что там еще много доработок и прочих моментов, но чтобы получать достаточное количество лидов в день, это я имею в виду от 10 до 30 лидов в день, если вы работаете по России, то это как с куста. И большая проблема заключается в том, что на данный момент большинство предпринимателей, а именно для предпринимателей я и записываю это видео, не располагает нужными ресурсами, и нужными навыками, если обладая, ну чтобы обработать такое количество заявок. То есть если на данный момент средний статистический отдел продаж, будь это фабрика, будь это частная ИП, будь это ООО, средний малый бизнес упадет 30 лидов за несколько часов, этот отдел повесится. У вас начнутся увольня... начнут увольняться менеджеры, а если вы работаете в одно лицо, то вам понадобится 2,5 суток, чтобы обработать эти заявки. То есть ваша пропускная способность будет минимальна, и качество обработки будет низким. И конверсия из таких, из... Из... не из таких заявок, а просто вообще из любых заявок конверсия будет минимальна. А любая конверсия, где у вас менее 20% идет от входящего лида, теплого, хорошего, на релевантное предложение, на вашу целевую аудиторию, то есть это не РСЯ, запущенная по воробьям, которая собирает все возможные лиды на офер, э, «оставьте контакт, мы вышлем вам предложение э, супер бесплатности какой-то». Это не те лиды, которые холодные, это те лиды, которые близкие покупки, максимально близкие покупки и хотят купить. И в своей практике я очень часто вижу, что, ну, когда к нам обращается предприниматель, он ä, получает лидов, которых хотел, но для него это нонсенс. Он в принципе не мог так работать. То есть он не готов заведомо к такому количеству заявок. И на самом деле, я сейчас не нахваливаю себя и свою команду как специалистов, но мы в этом разобрались. Я имею в виду, что любой человек может в этом разобраться, пройти обучение, наше или другое. Но уяснив моменты некоторые, можно делать эти заявки в большом количестве для себя. Дело в том, что не готовы большинство бизнесов это принимать. Один из примеров. В... Годы два назад меня пригласили поруководить отделом продаж одной из фабрик. Как все началось, мы начали с ними сотрудничать по Яндекс Директу. Фабрика ортопедической обуви находится в городе Краснодаре на улице Старокубанской. Мы начали работать. И в первый день упало около 80 заявок, на следующие сутки упало 300 заявок от потенциальных клиентов-оптовиков. Что я следовало ожидать? Через три дня уволился один менеджер, другой сказал, что я буду уходить чуть попозже, но все равно ищите мне подмену. Было всего два менеджера на производстве. До этого они работали с текущими заказами, они Иногда звонили, это было от силы пять звонков, исходящих в неделю. И когда такое происходит, обнажается суть того, что даже большие компании, у которых большие бюджеты, у которых куча персонала, у которых производство, они не готовы к нормальной работе с заявками. У них не простроена вся структура. То есть... Начиная от коммерческого предложения до а, выставления счета, этот момент очень-очень не отработан. И в принципе, что я хотел сказать, записывая это видео, что надо поработать, если вы собственник бизнеса, если вы сами трудитесь в своем бизнесе, если вы нанимаете сотрудников, обучаете их, и вы хотите, естественно, получить с этого прибыль, то готовьте их заранее к тому, чтобы справиться с этим. Для этого нужно внедрять скрипты, для этого нужно прописывать алгоритмизацию, для этого нужно упрощать однотипные действия для менеджера, чтобы он не делал их один за одним руками, чтобы это было автоматизировано. Начиная от автоматического отправления коммерческого предложения под сегмент, заканчивая конкретной сквозной аналитикой, чтобы вы понимали, где вы теряете. Иначе, просто получив хороший маркетинг один раз, вы можете получить много заявок, но большинство из них сольются. В принципе, это все, о чем я хотел сказать в этом коротком видео. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Если нравится, ставим лайк, подписываемся. И до новых встреч. С вами был Алексей Федорцов, руководитель маркетингового агентства «Литген».